Может был выйти Кейта, но все-таки, видимо, в последний момент клуб э, понял, что футболист готов играть в финале. Итак, Алькантера, шестой номер, Фабиньо, третий Хендерсон, четырнадцатый номер, капитан команды. И впереди э, Салах одиннадцатый, Мане, десятый и Диас, двадцать третий. Твой любимый футболист остался в запасе. Какой? Ну, твой любимый. Тренерских итальянская против немецкой. Последний три в центральном круге. И Ливерпуль начнет и начал. Меча. Вот длинная передача отсюда пошла длиннющая туда в сторону Венисиуса. Бекер огненным, как это было. Угловой, угловой, да, зарабатывает Ливерпуль. Су Робертсон, и вот его левая нога пошла, и пошла передача, но здесь некоторая сует... Продолжается атака Ливерпуля, продолжается владение мячом Акадера, целит удар, но это... Идут через Джордана Хендерсона, и вот хорошая передбуля, сейчас Мане снова штрафной, Мане, удар, и, и штанга! Это видите? не штанга, это... Канате, нашел свободное пространство, пошел вперед, и удар Мохаммеда Сау... Какая! Печу обе... Вальверде, Канате, Фаби. Да мяч к нему отскочил. Доиграл да и Да весь тайм? Ты спрашиваешь, где Бензима? Что Бензима? Дима, этот мяч обработал. А дальше Канате уже с О, Гол. Нет, Арсай. Дани Карвахаль второй. Подача опасна. И Дани Карвахаль. Это тренд на позицию Салаха. Салах справа ноги передача. Входят но... в передачу под удар Мане. И открывается Тео Галькантера в центре штрафной площади, тренд передачи, а Куртуар, тренд мяч под правый, а он с левой, Салах, с левой, удар, еще удар. Есть время, Вальверде набирает Карвахаль, Вальверде. А -а -а -а, 1-0, 1-0 Реал Венисиус самой низкой оценкой, но с самым высоким окладом. Подача Хендерсона слишком высоко, жжет голова. Нет. Все, перечеркнул там своим квадратом И момент, был удар По бразильской системе, подача И здесь один Казимиру, как так а, И здесь Тренд Александр, Арнольд, прострел Здесь перехват, Жота Протолкнул мяч, передача И Мача Фермино, прострел И здесь удар худ... бег, Какой прием мяча, Салах, Салах, Салах 3 в 1, кросс, точная передача, Бензима и Венисиус. Вперед Венисиус режет угол. Входит в штрафную Венисиус. Решай. Давай, Карим. Мане разгоняет атаку. И вот Фермин уже в центре. Штрафной. Мане. Салах. Ну, перед. Затем надо свести счеты и пойдача. И Куртуа здесь Играл, И атака продолжается. Бензима. Венисиус. Бензима. Бензима. 16 будет. Нет. Коловинка. И Карло. Карло Анчелотти пишет историю. Чайший Карло и Мадридский реал. Вновь на трое!